И следующий герой нашего шоу это София Семенова, которая сейчас зажжет и расскажет нам про то, что такое корпоративная культура и зачем мы ей занимаемся. Кстати, спойлер, у Софии есть отдельный курс по корпоративной культуре и бренду работодателя. Погнали! Погнали, погнали, да, зажег как минимум лампу за собой, София сейчас. А давайте мы оперативно, чтобы быть в тайминге, перейдем к теме, собственно, корпоративной культуры. Но прежде чем об этом рассказать, ну, чтобы у вас было хоть какое-то доверие ко мне, зачем я об этом вещаю, конечно, она мне прекрасно представила, тем не менее, у меня страшно подумать более 15 с половиной лет там или сколько-то в коммуникациях. Соответственно, вы видите, где я работала в сфере условно внутренних коммуникаций, где-то в сфере маркомпиар. Но по большому счету последнее время я топлю активно, если позволить такой сленг, за интегрированную коммуникации, Поскольку коммуникации, HR-маркетинг, все это, грубо говоря, сейчас нельзя быть просто hr -ом все равно мы так или иначе используем кучу различных приемов из внешних коммуникаций. Ну, я периодически преподаю, вы тут видите, где и что, и также являюсь членом экспертного совета премии «Черлинг года». Это кратко обо мне, надеюсь, это вас в чем-то убедило, что меня можно слушать дальше. Про бизнес сегодня. Искала вчера картинку, которая могла бы в полной мере отразить то, как себя чувствует бизнес сейчас. А, ну, я искала, на самом деле, картинки а, серферов <laughs> на больших волнах, а, шторма, океани, океанского шторма и, соответственно, кораблей больших, которые в него попадают. Нашла вот эту картинку. Мне кажется, на полной мере отражает то, где мы сейчас находимся как бизнес. Если вы сейчас работаете в компаниях, я не знаю, подтвердите мне, поставьте плюсики, что у вас примерно такое ощущение возникает. У нас, например, в компании горизонт планирования» он крайне сузился. Да, вот Аня тоже меня поддерживает. Поддержите, наверное, что не только Аня, я не знаю, просто может быть у вас все хорошо, и я зря вам об этом <как> рассказываю. А, соответственно, сейчас я, извините, у меня тут маленький помощник, Санты, сегодня у меня хомофис. А, а, соответственно, про бизнес сегодня. Да, действительно, мы находимся в таком состоянии интересном, когда вроде бы а, уже не так страшно, но все равно мы летим вниз в какой-то момент, да, зажмурив глаза, да, вот, Антис, спасибо, у нас полная пленность, мы верим лучше. Мне кажется, так все делают, да, то есть вы видите большая океанская волна и мощный корабль, то есть все-таки бизнес наши, многие компании имеют уже большой как бы, срок деятельности, работы. Да, работаем в коротком горизонте, так оно и есть, соответственно, и мы вот стараемся волна за волной, волна за волной, Приходит волна, мы с ней разбираемся, приходит волна, мы с ней разбираемся. Но ощущения, конечно, вот такие, если представить, что там на носу стоит кто-то в командной рубке, да, то его как бы явно освежает, мягко говоря, вот эта вот волна, которая накрывает всех с головы, только успеваешь выныривать. Причем я могу вам сказать, что такая ситуация, к счастью или не к счастью, она, в общем-то, во всем мире так или иначе скоро будет в том или ином формате, потому что нам прочит рецессию, мировую рецессию, чего давно не было. То есть такое, в общем-то, на наших глазах. Хотелось бы, конечно, читать об этом в учебнике. Если вы еще не сталкивались с кризисом, я уже не первый раз с этим сталкиваюсь, но, соответственно, нам повезло наблюдать это в самом корабле. Как же реагирует бизнес на эту ситуацию? Ну, я могу вам сказать, как наш бизнес реагирует. Это как бы будет моим частным мнением. Но для того, чтобы выражать какое-то нечастное мнение, я поискала какие-то аналитические отчеты. Они появляются, да, они регулярно появляются. Разные компании их делают. И я нашла статью буквально, вот видите, 14-го, по-моему, числа она вышла. Даже, может, 15-го я вот сейчас так подумала, что я на самом деле читала, скорее всего понедельник, даже больше 16, нейтрально поставила цифру, в общем, я нашла ее вчера, да, это РБК-Про, на который я подписана, а, о чем она говорит? Она говорит о том, что, в принципе, мы и так знали, что а, большинство организаций пока не решается, да, а, изменить численность персонала, что есть хорошо для нас, как для сотрудников, а, вы видите цифры, которые отправляются в простой, Почему? Потому что пандемии и другие кризисы научили нас тому, что коллективный персонал очень трудно потом заново набирать. И выплывать из кризиса лучше с костяком, то есть с теми людьми, которые будут вас вытягивать из этого кризиса. О чем это нам говорит по поводу корпоративной культуры? Есть такой Демин, известный, его зачастую так называют по фамилии, довольно а, известный американский ученый, инженер, статистик, ну, в общем, вы видите, кто это. Мне нравится его фраза, да? если люди просто меняют один подход на другой, не опираясь на какие-то принципы, то самые лучшие усилия могут нанести большой урон. То есть мы, конечно, можем метаться, бегать в нашем корабле, но если у нас нет слаженной какой-то договоренности о том, как мы действуем, да, кто за что, почему, как мы принимаем решения, потому что когда идет волна, у нас нет возможности позвонить, смусовать, организовать кучу встреч, нам важно опираться на некий базовый принцип. Что такое эти базовые принципы? Это те самые ценности, да, которые есть в нашей организации. И если они у нас реальные, они а нарисованы, то, э, по сути, мы на них и должны опираться, то есть опираться на корпоративную культуру. Сейчас, извините, почему-то... А, вот. Что же корпоративная культура может сделать, как она может помочь, и как вы можете помочь бизнесу э, пройти эту волну? Безусловно, это про минимизацию хаоса в головах и бизнес-процессах, что становится важным, когда все вокруг меняется. Важным становятся, как я уже сказала, те правила, по которым мы живем, те принципы. Надо посмотреть, насколько те принципы, которые у вас были, они действительно соответствуют в моменту. Может быть, вам стоит быстро решить, что вам нужно жить по-другому. Ситуация такая, что... Это важно, да, потому что если у нас скорость становится нашим основным базовым принципом, тогда у нас и процессы все должны быть на эту тему быстрыми, да, и желательно как бы пересмотреть это довольно-таки оперативно. Можно не делать большого корпоративного проекта по изменению ценностей, но какие-то принципы вы можете в силах пересмотреть. Важно в этот момент времени сохранить и растить продуктивность текущей команды. И здесь именно корпоративная культура, она вот если мы ей занимаемся, она может помочь быстрее реагировать на изменения. Потому что, опять же, повторюсь, это те самые базовые принципы. И вам не нужно расставлять, грубо говоря, кажд... за каждым сотрудником какого-то присматривающего человека, какого-то координатора, куратора. Потому что если это культура грамотным образом выстроена, то ценности, как я люблю говорить, это те вещи, которые на который мы опираемся, когда руководитель выходит из комнаты. Соответственно, если в вашей корпоративной культуре есть все необходимое, то вы сможете пройти этот, эту волну, очередную волну без проблем. Ну, или с, вами, с наименьшими потерями. И э, то, о чем я начала говорить на первом пункте, действительно нужно синхронизировать свою корпоративную культуру со стратегией и ключевыми целями компании. компании. Стратегия сейчас звучит очень верхнеуровнево. А если вы видите что-то похожее на фактические цели, хотя бы на неделю, Бегите. ну Я шучу, конечно, но горизонт действительно становится очень коротким. Вот Если у вас есть некие цели компании, есть э, стратегические какие-то задачи, которые надо решить, посмотрите, насколько ваши базовые принципы, те самые ценности соответствуют им. А, это все, что я хотела сказать в рамках короткого такого экскурса. Надеюсь, я вас убедила в том, что корпоративная культура – это не просто что-то написано на стенах, или, не знаю, где-то на бэджике у вас. Это действительно ценные действующие рабочие инструменты, на которые компания может опираться И вы, как внутренний коммуникатор, можете помочь в этом компании, если грамотным образом, в оперативном режиме, пересмотрите, позволите компании пересмотреть те принципы, чтобы пройти все эти волны, да, и, наконец-таки, увидеть некий свет, да, и выйти из этого что Соня, мы как навигатору передаем тебе 5 баллов и все ставим лайки друзья мои прям вот кому очень интересно обязательно приходите кому не очень интересно тоже приходите потому что во время занятий вы поймете как работает корпоративная культура а сейчас я должна